Приветствую всех! Всех женщин хочу поздравить с наступающим 8 марта! Любви вам большой! Здоровья! Женского счастья! Пусть рядом всегда с вами будут находиться э, люди, которые вам родные, близки и любимый человек, который будет вас окутывать теплом, заботой, любовью и приносить вам радость. В этом видео, как я и обещала, мы будем разыгрывать... Приз, а именно вот такую вот замечательную картину, называется «Счастье» по мотивам Гапчинской и вкусную коробку конфет. К этой картине прилагается. Условия части лотереи я выставляла везде, где могла, и в Фейсбуке, в Одноклассниках, в ВК, в Ютубе и в Инстаграме. Так что у всех была возможность поучаствовать в этой лотерее. Итак, дорогие друзья. Вот у нас есть список участников лотереи. Выкуплено 74 билетика. И с помощью генератора случайных чисел мы узнаем счастливчика, победителя, кто выиграет этот замечательный приз. Итак, перехожу на сайт генератора случайных чисел. Выбирай диапазон от 1 до 74 где-то и нажимаю сгенерировать числа и выпало число 11 смотрим переходим и смотрим кто стал победителем 1 5 6 10 11 15 дедухты Просьба, если я не ошибаюсь, Татьяна. Дедух Татьяна стала обладателем выигрышного билета номер 11. Татьяна, поздравляю вас с этой победой. Пусть эта маленькая победа станет началом множества великих побед впереди. Я очень всем благодарна, кто принимал участие в этой лотерее. Спасибо вам огромное. Не отчаивайтесь от того, что вы не выиграли, но очень хотели эту картину. И у меня есть для вас приятный сюрприз. То, что эти картины вы можете приобрести по хорошей скидке, то есть для участников моих лотерей будет действовать очень хорошая скидка 25 процентов. То есть, если картина стоит 1000 гривен, то вы можете на правах участников лотереи приобрести за 750 гривен картину. Так что у вас есть возможность по хорошей скидкой приобрести любую работу, которая вам понравилась, либо под заказ. Также забегая наперед, хочу обрадовать подписчиков своего канала. У меня на канале скоро будет 6 подписчиков. И в связи с этим я хочу провести конкурс. Конкурс на лучший комментарий. Условия участия в конкурсе я уже расскажу в видео, где вы сможете принять тоже в нем участие и попытать там свою удачу и стать победителем приза. А приз будет одна, естественно, из моих картин, так как я художник и призы у меня такие, это мои картины. Возможно, в дальнейшем это будут поделки. Ну, вроде бы все рассказала. Итак, еще раз поздравляю победителя «Дедух Татьяну». Благодарю всех, кто принимал участие. И напоминаю, что у вас есть возможность приобрести картину по очень хорошей скидке. И поучаствовать еще в конкурсе, который будет проводиться среди моих подписчиков на YouTube. Где вы можете оставить очень хороший комментарий. И самый лучший комментарий станет победным. Вот даже чуть-чуть условия уже вам рассказала. Ну, в общем, друзья, всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо, что вы со мной, что вы меня поддерживаете. Еще раз, женщин, поздравляю с 8 марта. Любите и будьте любимы. Радости, тепла, удачи. И до новых встреч. Пока-пока.